Одно из мест, которое просто необходимо посетить всем, кто будет в городе, это собор Святого Иоанна, который был построен мальтийскими рыцарями между 1573 и 78 годами. А в 1572 году великий магистр ордена Жан-де-Ларкасьер выступил заказчиком строительства, а его возведением занимался военный архитектор Глор Мукасар. Если снаружи собор выглядит не так примечательно, как многие другие похожие строения на Мальтии, то, войдя внутрь, это впечатление развеивается тут же. Каменная резьба, сводчатый потолок и боковые алтари, повествующие о жизни Иоанна Крестителя, заставляют вас долго стоять, задрав голову. Восемь богато украшенных часовен посвящены восьми святым покровителям ордена мальтийских рыцарей. Тут же в храме находится и захоронение рыцарей, с не менее изысканными мраморными надгробьями. Одной из главных достопримечательностей собора является картина караваджа усекновения головы Иоанна Крестителя. Она находится в отдельном помещении, где к сожалению запрещена фото и видеосъемка, но поверьте, она заслуживает того, чтобы висеть в отдельном помещении этого собора. Для общего посещения Кафедральный собор Святого Иоанна открыт в будние дни с 9.30 до 16, а также с 9.30 до 12 в субботу. Попасть в церковь в воскресенье и в праздничные дни не получится. Вход платный 6 евро. Можно взять аудиогид, который предлагается на 6 языках, но до последнего времени русского среди них не было. Безусловно, красивейший вид открывается с набережной Валетты. Смотревая площадка никогда не бывает пустой, вид на бухту – это, пожалуй, одна из главных визитных карточек Валетты. Нам повезло, во время нашего прибытия на Мальту тут проходила ежегодная регатта, в которой принимала участие и команда из России. Наши давние друзья, компания Телетрейд, принимала уже не первый раз участие в этих гонках. 12 человек, собравших практически со всей Европы, попытались и в этот раз пройти от Мальты вдоль берегов Сицилии и вернуть обратно. Но, к сожалению, попав в жуткий шторм, команда потеряла основную пару скинакер и не смогла дальше участвовать в соревнованиях. Таких ях, к сожалению, было несколько. Кстати, Мальта является популярным местом проведения съемок художественных фильмов. Именно здесь снимались Гладиатор, Мюнхен, Код да Винчи и многие другие. К вопросу, а что можно привезти с Мальты в качестве сувенира, Мальта известна изделиями ручной работы из разноцветного стекла. Прямо из торгового зала можно зайти в производственный цех и проследить за тем, как из куска розового стекла появляется ваза или небольшие фигурки животных. Все это можно приобрести тут же. Само путешествие по Мальте заключается в небольших переездах от одного центра города к другому. К примеру, в мосте, это город центральной части Мальты, есть церковь, построенная в 1860 году. Церковь Святой Марии, известная также как Купол моста, является главной достопримечательностью города. Благодаря этому католическому храму Мальту иногда называют «Островом Божьего Провидения». Купол церкви по своему размеру является четвертым по размеру, но известен он больше по эпизоду времен Второй мировой войны. Так, в 1942 году во время службы бомба, скинутая с немецкого самолета, пронзила купол и упала на пол храма, но не взорвалась. Сегодня бомба выставлена в музее, находящемся рядом с церковью. Одним из самых загадочных и красивых городов Мальты является древняя столица острова Медина. Арабы называли ее Медина, а греки Милита. Мальтийцы называют это место молчаливым городом. Население города в наши дни чуть более 300 человек. Тут есть один отель и, по словам постояльцев, здесь есть даже привидение. Проживание за сутки в нем обойдется вам от 200 евро. Здесь есть несколько ресторанов и много церквей. Городу примерно 4000 лет. В Бдину есть два входа оба они через городские ворота. Город окружен высочайшими стенами, вечером тут включается иллюминация и зрелище становится поистине потрясающим. Автомобильное движение тут отсутствует полностью, но зато можно прокатиться на конной повозки, карацине. Такие экипажи можно встретить и в Валенте. Средства передвижения не из дешевых, за непродолжительное катание придется заплатить от 30 до 50 евро, в то время как за такси от Валетты до, к примеру, Слимы вы отдадите от 15 до 20 евро. Возвращаясь из Мдины, есть еще одно место, которое мы рекомендуем вам посетить – Голубой Грот, всего за 9 евро для водителя лодки и вы становитесь свидетелем явления природы потрясающей красоты. Лучше планировать поездку в спокойную погоду, штормы экскурсии не проводятся. Преломление воды и света оправдывает название этого места. Посмотрите сами, как это выглядит. И теперь, конечно же, о еде. Рыба в рационе мальтийцев представлена, разумеется, куда шире, чем в нашем, но все же не настолько широко, насколько можно подумать, вообразив себя жителям небольшого острова, затерянного посреди Средиземного моря. Впрочем, два коронных блюда все же попадают на матийские столы прямиком из моря – местная рыба лампуки и шикарная осьминог, которого тушат в вине с чесноком. В основном же мальтийцы едят рыбу не слишком часто, дорого. Возможно, именно поэтому небольшая, чуть более трех тысяч жителей рыбацкая деревня Марсошлок на юге-востоке Мальты без труда обеспечивает рыбой и морепродуктами почти весь остров. Рыбаки ведут свой промысел так же, как делали это их отцы, а до этого деды, выходя в море на ярко раскрашенных глазастых лодках. Каждый знает, зачем это нужно. Если случится густой туман, раскрашенная лодка сама найдет дорогу в родную гавань, а сирены и другие морские чудовища остерегаются нападать на лодки с глазами. Что характерно документально подтвержденных случаев нападения сирен на лодке с глазами нет, что еще раз доказывает, непреложенную истину глаза нужны. И конечно, какая рыбацкая деревня обходится без множества рыбных ресторанов, шеренгой выстроившихся на побережье. В Марсашлоке с этим все в порядке. И недостатка в туристах, желающих попробовать самую свежую рыбу на Мальте, тоже нет. Расстояния на острове небольшие, и тряская дорога на автобусе от Валет до Марсошлока занимает меньше часа. И это лишь то немного, о чем мы успели рассказать вам, что успели снять за эту пару дней. это действительно удивительный остров. И лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что не ленитесь, берите чемоданы, паспорта и прилетайте сюда. Кстати, октябрь месяц здесь просто потрясающий.